и день и полный Там на заре прихлынут полный На брег песчаный пустой И тридцать витязей прекрасных чередой извод выходят ясно И с ними дядька их морской Там королевич мимоходом Пленяет грозного царя Там в облаках Перед народом через леса, через моря Колдунь несет богатыря. В темнице там царевна тужит, А буры волки верно служит. Там ступа с бабою егой Идет, идет сама собой.